Добрый день, дорогие коллеги! Мы с вами встречались на уже десяти веб-семинарах. Далеко не на все вопросы удалось ответить прямо в их ходе. Некоторые вопросы остались неотвеченными. Теперь мы будем собирать такие вопросы и постараться давать на них совершенно конкретные ответы отдельно на каждый вопрос. Я начну с первого. Как сделать два независимых контуров заземления при ограниченной площади 20 на 20 квадратных метров? Вот не знаю, как это делать. По той простой причине, что мне неизвестно как минимум два параметра. Первый параметр это, а какие сопротивления по величине надо делать? Задающий вопрос не ответил на него. А второе, в каком месте расположен тот самый объект, где надо делать это заземление. Какое у него удельное сопротивление грунта? Ответа тоже нет. Но оставлять без ответа такой серьезный вопрос я все-таки не хочу. Вот что я хочу сказать. Если есть ограниченная площадь, то на этой ограниченной площади можно сделать сопротивление не меньше, определенной величины. Вот даже если вы всю эту площадь забьете металлом, то и в этом случае у вас сопротивление любое не получится, а получится то, какое вы можете получить в этом грунте. Вот у меня на слайде построена такая зависимость. Я заполняю всю поверхность 20 на 20 метров металлом на глубину, которая показана по оси абсцисс, а на оси ординат у меня стоит то сопротивление заземления, которое при этом получится. Для того, чтобы это была функция ну, хорошо приемлемая, эта величина поделена на удельное сопротивление грунта. Смотрите, если я все пространство забью стержнями длиной по 5 метров, то у меня получится величина 0,16, которую дает сопротивление сземления, если я умножу эту величину на удельное сопротивление грунта. Ну, например, это будет 1,6 Ом, вполне приличное сопротивление, если у вас удельное сопротивление 100 Ом, а если это 1000 Ом, то это будет уже 16 Ом. А если это 2000 метров, это уже будет 32 ома, и таким образом сделать любое сопротивление заземления на площади, которую мне задано в вопросе, мы не в состоянии. Причем если вы будете увеличивать глубину стержней, то естественно сопротивление заземления будет снижаться, но оно снижается не так безумно сильно, например, при стержнях глубиной 20 метров, а большие стержни вам не забить в грунт, у вас получается 1 расчетная величина 1 сотая, и это значит 1 Ом при удельном сопротивлении грунта 100 Ом, а при удельном сопротивлении грунта 1000 Ом здесь уже получается 10 Ом. То есть, вы не можете сделать на ограниченной площади любое сопротивление заземления. Это первый момент. Есть момент второй, он более серьезный. А для чего вы собираетесь сделать два разных контура заземления? Ну, ответ вам, наверное, понятен. Это сделано для того, чтобы ток молнии не попадал во второй заземлитель, и чтобы на нем не возникало те высокие грозовые перенапряжения, которые опасны для аппаратуры, подключенной к этому контуру заземления. Так вот, на ограниченной площади вы не можете избежать тока молнии. Ток молнии по проводящей земле из одного контура будет перетекать в другой. И в результате этого в вашем изолированном как вам кажется, сопротивлений, появится часть тока молнии и появится перенапряжение от этого тока. И вот смотрите, я показываю вам такую ситуацию. Вот у меня расстояние между заземлителями. вот то максимальное расстояние 20 метров, которое может быть на этой площади сделано, меньше вы не сделаете никак. И здесь видно, что, по крайней мере, что-то около 15% тока молний попадет ваш заземлитель, который вы считаете изолированным. И дальше на следующем графике видно, видно, какие перенапряжения при этом возникают. Вот смотрите, если я возьму расстояние 20 метров, то в этом случае у меня... Перенапряжение, деленное на ток, будет равен 0,4. Это значит, что при расчетном токе 100 кА, который для третьего уровня молнии защиты, у вас будет перенапряжение на этом заземлителе совсем не 0, а 40 киловольт. Вполне приличная величина, с которой надо считаться. И на расстоянии 20 метров меньше вам не сделать. Что дальше? Какой у вас еще есть выход? Ну, есть выход вот еще какой. Вам никто не запрещает прятаться в глубь Земли. Вот в глубь Земли вы можете уйти на любую глубину и на 20 метров, и на 30 метров, и на сколько хотите. Но, тем не менее, реально на глубину больше, чем 20-30 метров вы не уйдете. Не уйдете из-за того, что это просто технологически достаточно сложно. Понимаете? И вот смотрите, что получается. Если я снова возьму глубину 20 метров, то у меня получается следующая вещь: ток в заземлителе все-таки еще остается на уровне несколько процентов. Имейте в виду несколько процентов от тока молнии. И это значит, если, например, это первый уровень молнии защиты то это несколько процентов от тока 200 килоампер. Речь идет о единицах килоампера. А напряжение, которое у вас возникает в этом случае, вот глядите, что получается. В этом случае получается, что напряжение у вас будет составлять вот такую величину, которая получается делением на удельное сопротивление грунта и на ток молнии. Но, например, если у вас 1000 Омметров, а для России это вполне терпимый грунт 1000 Омметров, у вас получается 6 Вольт на каждый ампер тока. На те же самые 200 Ампер у вас получается 1,2 миллиона вольт. Понимаете, нельзя сделать те изолированные заземлители, которые прописаны в руководствах. Эта абстракция реально никогда не И это надо иметь в виду, когда вы проводите вот такую проектную работу. Теперь второй вопрос. Для меня этот вопрос очень приятен, потому что на него есть совершенно конкретный ответ. Более того, ну, если бы не запись, я бы сказал, откройте веб-семинар номер 3, и в этом веб-семинаре номер 3 там подробно рассказано, что делают УЗИПы и как они защищают от перенапряжений, связанных с током молнии. Вопрос следующий. Выполняется общий контур заземления для молниезащиты и защитного заземления, молниеприемник ударяет молнии, Ток молнии проходит через контур, попадает на шину заземления. Каким последствиям это может привести и, как в этом случае, может помочь УЗИП? Вот мы подробно разбирали этот вопрос, но я коротко на него все-таки отвечу. Вот на слайде отвод его заземлитель, ток молнии течет через молнииотвод через заземлитель этого отвода который связан с общим контуром заземления объекта. И это значит, что на заземляющей шине всей аппаратуры поднимается потенциал относительно земли на величину сопротивления заземления, помноженный на ток. Ну, если, например, у вас... Молниеотвод имеет очень хорошее заземление, 10 Ом, которое, например, нормировано в стандарте Газпрома для первого уровня молниезащиты. То если вы 10 Ом помножите на расчетный ток молнии 200 кА, для первого уровня молниезащиты тоже, у вас получится 2 миллиона вольт. Вот эти 2 миллиона вольт появляются на нулевой шине Источника питания 220 вольт, а шина вторая, фаза, оказывается под напряжением 220 вольт относительно Земли. И таким образом на ту аппаратуру, которая подключена к этим самым шинам, теперь действует напряжение 2 миллиона минус 220 вольт. Ну, вы сами понимаете, что это те же самые 2 миллиона, которые сожгут вам абсолютно любую аппаратуру. Вот, чтобы этого не произошло, в цепь ставится УЗИП. УЗИП, отличая, какое бы устройство у него не было, мы сейчас этот вопрос не обсуждаем, потому что... А еще раз прошу прочитать подробно Вебинар номер 3 там рассматриваются все узипа, но в любом случае УЗИП устроит вам на входе в аппаратуру короткое замыкание, в результате чего от этих двух миллионов вольт на аппаратуру в лучшем случае попадет несколько киловольт. И вот если ваша аппаратура способна выдержать эти несколько киловольт, тем дело будет ограничено. А если нет, то за первым УЗИПом будет стоять второй а иногда и третий, который снизит, в конце концов работая последовательно, напряжение до того уровня, который безопасен для вашей аппаратуры. Вот в чем принцип действия УЗИП и ни в коем случае пренебрегать этим, а это уже вопрос внутренней молниезащиты, ни в коем случае не надо. Вот тот вопрос, на который я сейчас буду отвечать, меня поставил в ступор. Вы знаете, я не поверил тому, кто его задает. Вопрос был задан так. Как выполняется в соответствии с пунктом 36 пособие по проектированию учреждений здравоохранения? Ссылка на СНИП. Отдельное заземление, э, заземляющее устройство для функционального заземления медицинского оборудования. А именно, как соблюсти расстояние 15 метров. Я чуть-чуть сейчас поясню, в чем дело. Я не поверил тому, что мне вот сейчас заказчик написал. Я полез в этот снип и увидел, что для прецизионной медицинской аппаратуры, рентгеновской аппаратуры, аппаратуры томографы, Аппаратура всякой вот такой функциональной диагностики сложной, она, оказывается, требует действительно устройства отдельного заземлителя с сопротивлением не больше, чем 2 Ома, который должен быть смонтирован на расстоянии не меньше, чем 15 метров от функционального заземления больницы вот что там написано дальше там идут совершенно фантастические вещи что это шина этого заземления вводится, ну например в палату интенсивной терапии устраивается специальная клемма на спитенке. и эта клемма в одном случае устраивается на высоте 1,6 метра от земли, а в другом случае на расстоянии 1 метр от пола. И вот такое устройство обязательно. Вот. Когда я все это прочитал, то откровенно мне стало не очень по себе потому что я представил себе как при помощи такого предписания увеличивается количество людей в этой самой палате интенсивной терапии за счет отправления туда медицинского персонала вот теперь давайте посмотрим в чем суть дела давайте смотреть следующую вещь давайте закроем пока глаза на все кроме одного а можно ли сделать такое заземление? Ну, конечно, можно. Сопротивление в сделать можно. Только что для этого надо? А для этого надо следующую вещь. Нужно иметь контур заземления, размеры которого получаются вполне приличными. Вот график, который расчетный, я показываю, он вот какой. Вот если у вас удельное сопротивление грунта, в том месте, где стоит эта больничка, например, 100 метров это очень хороший грунт, то в этом случае 2 Ома поделить на 100 будет сотых. И вот если я возьму эти самые 0,02, так, то получится, что контур заземления, который нужен, будет иметь размер примерно 25 на 25 метров. Ну, вообще говоря, мне не очень ясно, как в городе, в хорошем, хорошо застроенном, на расстоянии 15 метров от больницы найдется свободная от всего часть земли на расстоянии 15 метров вот, для того, чтобы все это сделать. Но это ладно, 25 метров еще как-то можно съесть. А вот если у вас грунт будет иметь удельное сопротивление 1000 Омометров, а это вполне, вполне, вполне типичные для Российской Федерации грунты, то для того, чтобы сделать эти два Ома, вам надо иметь контур заземления 225 на 225 метров. Вот где такой контур можно поместить в районе городской застройки, Я Абсолютно себе не представляю. Это фантастика. И вот выполнить требования такого стандарта очень тяжело. А вот теперь второй вопрос. А что будет, если я выполню это требование? Вот это вещь нетривиальная. Вот глядите, что получится. Вот у меня на слайде с левой стороны жирным показан фундамент здания, который будет представлять наверняка технологическое заземление этого самого здания. Вот на расстоянии 15 метров стоит контур заземления. Я взял, ну, в общем, достаточно скромненький контур заземления. Я взял контур заземления для грунта 100 метров, То есть я взял супер благоприятные условия. Что получается? А получается вот какая вещь. Что этот контур находится вовсе не под нулевым потенциалом, а он находится под потенциалом, который равен вот той самой величине. Что здесь написано? То есть каждый один ампер тока молнии будет создавать 3 десяток, грубо говоря, вольта перенапряжений. 100 км ток. Значит, у вас будет где-то восемь киловольт напряжения на той самой шине интенсивной, которую ввели в палату интенсивной терапии, и которая торчит на, земле, на стенке на расстоянии 1,6 метра или на расстоянии 1 метр от пола. А рядом у вас есть батарея отопления, которая присоединена контур заземления, технологическое заземление здания. И на этой батарее напряжение уже совсем другое. Оно определяется как 1,1 умноженное на ток молнии. То есть там будет, если это ток снова 100 кА, то там будет теперь 110 киловольт. А теперь представьте себе медсестру которая одну руку положила на батарею в палате интенсивной терапии, а другой, а другой рукой пытается присоединить к клемме заземления вот ту самую тонкую медицинскую аппаратуру. Она попадет под разность этих напряжений. То есть она попадет под напряжение примерно 70 кВт и тем самым увеличивает число больных в этой самой палате интенсивной терапии. Делать такие вещи, это, ну, вообще говоря, это преступление. Понимаете? Поэтому я не очень советую вам выполнять предписание вот того самого СНИПа, на который вы ссылаетесь. Вот такой вопрос. Вопрос очень хороший. Как проектировать молниезащиту строения, возле которого на расстоянии 10 метров проходит труба газопровода? Вы знаете, прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы задал вопрос заказчику. А как он умудрился получить разрешение для строительства своего объекта на расстоянии 10 метров от магистрального газопровода? Боюсь, что получить это разрешение нельзя даже в условиях когда у нас процветает коррупция. Это невозможно просто сделать. Но если вдруг по какой-то совершенно непонятной причине газовое хозяйство все-таки дало разрешение на такое строительство, оно должно дать требование на устройство молниезащиты и на устройство контура того здания, которые строятся буквально рядом с их трубой. Понимаете, никто кроме них прописать эти требования не может, потому что ни в одном национальном нормативе по молной защите такие требования просто не существуют. В чем здесь дело? Дело в очень простом. Вы построите здание у вашего здания, если никаких требований специальных нет, вы будете использовать фундамент этого здания в качестве технологического заземления. Это приходится повторять постоянно. И это значит, что на расстоянии 10 метров от трубы у вас будет контур заземления, через который будет растекаться ток молнии. Вопрос заключается в следующем. А какая часть этого тока попадет в трубопровод? Эта задача решается. Я ее решил для того, чтобы показать, о чем идет речь. Для следующей ситуации я взял здание с разной длиной стороны фундамента, вот она здесь показана, на сепсис. А трубопровод, отрезок трубопровода, который меня будет интересовать, я взял длиной в 400 метров. Это не имеет большого значения, сколько здесь получится, потому что результат от этой длины не так уж сильно зависит. И вот смотрите, что получается. Но ну, если я возьму типовой объект с длиной стороны даже в 40 метров, то у меня примерно 15% тока молнии пойдет по трубе газопровода, и придет в конечном итоге к тем устройствам оконечным, ну и в частности, это будет станция электрохимической защиты, которая обеспечивает работу этого трубопровода. Вот если это приемлемо для Газпрома, это все хорошо. Если это неприемлемо, это Газовое хозяйство должно предписать те требования, которые вы обязаны выполнить. Никаких требований в нормативных документах по молнии защите на этот счет. К сожалению, ну, а может, и к счастью, нету. Ну, вот теперь я перехожу к вопросам, на которые очень просто отвечать. Потому что для того, чтобы ответить на эти вопросы, достаточно забраться просто в нормативные документы по молниезащите, защите, которые у нас в России есть. И первый вопрос, который мне задают, это такой: эффективны ли декоративные молниеотводы? Вы знаете, вот какая штука: в молниезащите очень много сил было потрачено на то, чтобы понять, как конфигурации молниеприемника у молниеотвода влияет на его защитные действия. Ответ получился очень простой. Если вы сделали конфигурацию, при которой радиусы кривизны молниеприемника находятся в пределах 1-2-3 сантиметров, то есть вот на уровне сантиметровой эти радиусы кривизны, то защитное действие этих молниеприемников будет совершенно такое же, как у самого обыкновенного, без всяких фокусов. Поэтому любой декоративный молниеприемник, если только с петушком ли на крыше, с ласточкой ли, с флюгером ли, это не имеет никакого значения, его защитное действие будет примерно одно и то же. Поэтому использовать такие декоративные молниеприемники, конечно, можно. Теперь второй вопрос. Вот этот вопрос уже очень хороший, на мой взгляд. Как выполнить молниезащиту для открытой площадки, на которой периодически работает кран? Но ну, имеется, по-видимому, в виду автокран, который приезжает на строительную площадку и что-то там такое делает. Вот здесь приходится жестко следовать предписаниям нормативных документов. Единственный норматив, в котором это четко расписано, это РД-34. Вот старый нормативный документ. И в нем написано следующая вещь. Если вы ведете строительную работу, и у вас при строительстве площадка, на которой находится строительный персонал, поднимается до высоты 20 метров, вы на этой площадке... Должны устроить временную молниезащиту, которая защитит от прямых ударов молнии всю территорию, на которой работает обслуживающий персонал. Ниже этого можно не делать, выше делать надо обязательно. <coughs> Если ваш кран имеет высоту меньше, чем 20 метров, то единственное, что от вас требуется, <coughs> это вы должны присоединить металлический элемент экрана к тому контуру заземления, который существует в настоящее время на строительной площадке. Ничего другого делать не надо. А, кстати, требования к сопротивлению этого заземления, они вообще не нормированы. То есть любой заземлитель, ну, например, уже созданный фундамент этого самого строительного здания, до этой цели пригоден. Собственно, вот и все. Теперь такой вопрос. Можно ли в качестве заземлителя использовать фундаменты на винтовых сваях? Честно скажу, мне пришлось полезть в документы и посмотреть, что такое винтовые сваи. Посмотрел и понял, что ситуации с ними крайне благоприятные. Речь идет о полых металлических конструкциях, которые имеют на своем основании, что-то вроде винта, которым подводному льду делают лунки для ловли рыбы. Вот такой, такая штука опускается в грунт самоходом по существу, и после этого ее внутренняя часть чаще всего заливается бетоном. Получается вот такая вот опора. Вот эта винтовая опора, это вполне нормальный элемент контур -заземления. Она стальная, а сталь у нас допускается использовать для контурозаземления. Она достаточно большого сечения, и поэтому ее снова можно использовать для создания заземляющего устройства. И она имеет длину в несколько метров, и это очень благоприятно, опять-таки, для создания заземляющего устройства. Таким образом, если вы строите фундамент здания на винтовых опорах, то вы вполне можете использовать все эти винтовые опоры как заземлитель с одной оговоркой. Оговорка эта очень серьезная. Вам нужно обязательно все опоры соединить с заземляющей шиной, сечение которой будет соответствовать сечению, которое предписано в наших нормативных документах для такоотводов. И каждая из таких опор должна быть обязательно сообъединена со всеми другими вот такими вот заземляющими шинами. Как правило, с двух сторон, то есть от каждой опоры должно отходить две шины. Ну, одна в одну сторону, другая в другую. Вот, собственно, и все. Ну, ограничения, которые здесь могут возникнуть, это вот какие. Первое ограничение, которое может возникнуть, это, а что делать, если у вас агрессивные грунты. Потому что вот такие винтовые опоры, если они защищены битумной обмазкой, они, конечно, будут крадировать так же как крадирует обычная черная сталь и здесь все требования на эту опору соответствуют требованию на черной сталь в заземлителях. Как правило рекомендуется в агрессивных грунтах как минимум удвоить сечение по отношению к допустимому. Сечение оболочки этой самой опоры. Вот это надо сделать. А второе как считать такой контур заземления. Вот на этот счет по моему в вебинаре номер 6 у нас подробно рассказывалось, как считать стержневые заземлители, когда они работают в совокупности, когда их несколько штук или их несколько десятков штук. Технология этого дела хорошо известна, вы можете это просчитать и сопротивление заземления вычислить еще на проектной стадии. Ну, если у вас ничего другого не получается, то сделайте этот фундамент, измерьте его сопротивление с сравните с той величиной, которая предписана в нормативных документах. Если ничего не получается, то тогда надо будет добавить еще заземляющее устройство. Очень хороший вопрос. Чем тревата установка электродов на расстоянии менее 1 метра от фундамента? Как это указано в СО 15334, и так далее. Вот в пункте, который здесь показан. Действительно, в нормативном документе СО 153 сказано, что если у вас фундамент нельзя использовать в качестве контрзаземления или если сопротивление, которое создает фундамент, у вас получается слишком высоким, то с внешней стороны этого фундамента на расстоянии не менее одного метра от его стены надо проложить горизонтальный контур заземления, который будет охватывать этот фундамент по внешнему периметру. Такое требование действительно есть. Я, прежде чем отвечать на тот вопрос, который задан, скажу, как примерно будет работать этот контур заземления. Вот это, если у вас есть фундамент, ну скажем, здание там примерно ну, 50 метров в длину и там метров 12 в ширину, это обычные жилое или офисные здания, и вы хотите делать вот такой фундамент по тем правилам, которые написаны в этом документе со 153 то вы увелич, уменьшите его сопротивление заземления где-нибудь процентов на 25 в лучшем случае всего. То есть эффективность этой штуки очень незначительная. Понимаете, скорее этот фундамент рекомендует, этот вот дополнительный контур рекомендует делать по другой причине. Вот по какой причине. Чтобы избежать заноса высокого потенциала по коммуникациям внутрь здания, вам эти коммуникации на входе надо присоединять контур заземления. Вот если у вас контуром заземления является фундамент, то не так уж много закладных деталей в этом фундаменте, к которым вы можете присоединить металлические трубопроводы, которые входят внутрь вашего здания. Иногда приходится тащить в сторону на несколько метров, что крайне нежелательно. А вот если вы в дополнение к этому фундаменту положите металлическую шину, которая будет по внешнему контуру его вы в любом месте можете присоединить трубопроводы, которые входят в фундамент, к этому самому контуру, потому что эта работа очень простая. Так вот, если говорить об этой функции контура заземления, то сделали вы его на расстоянии метр или сделали вы его на расстоянии 20 сантиметров, у вас эта функция не изменится. Все равно все трубы и все металлические коммуникации, которые входят в здание, у вас будут хорошо заземлены, А вот эффект снижения сопротивления у вас будет тем меньше, чем ближе шина находится к фундаменту. Произойдет это из-за взаимного экранирования. И вот я показываю, смотрите. вот у меня расстояние между фундаментом и шиной по оси абсцисс. А вот кратность снижения сопротивления. Если у вас это один метр, то у вас целиком будет использовано эффект шины. Если вы сблизите на расстояние 20 метров, у вас сопротивление получится... Примерно на 12% больше. То есть эффект этот крайне малозначительный. Крайне малозначительный. Ну, требование написано, его вроде нужно выполнять, но если вы увидите, выполнять его, в общем, не так уж обязательно. Очень длинный вопрос сформулирован, но суть его простая. Можно ли, нужно ли какие-нибудь специальные требования, к заземляющим устройствам по материалу в установках высокого напряжения. Вот требования к материалу в установках низкого напряжения и высокого напряжения ни в пуве, ни в нормативных документах по защите. они, в общем-то, не различаются. Для устройства заземлителей можно использовать любые материалы, которые за исключение из этих материалов составляет только алюминий, потому что алюминий очень сильно корродирует в Земле. Если говорить о стали черной, о стали с оцинковкой, о стале омедненной, о нержавеющей стали, наконец, просто о меди, то все эти материалы можно в одинаковой степени использовать. И в установках низкого напряжения, и в установках высокого напряжения. Если же говорить о заземлителях молнии защиты, а мы, в общем, свою работу ведем-то в отношении молнии защиты, то сталь у нас разрешена к применению, при этом сечение стального электрода, заглубленного в землю, должно быть не меньше, чем 80 квадратных миллиметров. Есть оговорка, которая говорит о том, что в грунтах агрессивных желательно для того, чтобы устранить последствия корродия и продлить срок службы электрода у нас требуется сопротивление за увеличивать сечение стального электрода ну, примерно вдвое. В РД-34, наверное, например, написано до 160 квадратных миллиметров. Есть еще один момент, который не надо забывать. Во всех предписаниях и инструкциях по молниезащите есть позиция, касающаяся эксплуатации молниезащитных устройств. Это, эти предписания распространяются и на контроль заземляющих электродов. И по этим инструкциям ежегодно, Требуется вскрыть и просмотреть состояние примерно шестой части заземляющего устройства данного объекта. Таким образом, чтобы раз в 6 лет было проконтролировано состояние электродов всего контура заземления в целом. Об этом забывать не надо. А уж если вы используете стальные электроды без защитных покрытий, то об этом точно и обязательно надо помнить. Вопрос. Каким образом от молнии защищается наземный газопровод? Нужно ли устанавливать отдельно стоящий молниеприемник рядом с газоотводным краном? На эти два вопроса надо отвечать сразу вместе. Потому что если у вас есть наземный газопровод и есть газопроводный кран, опять-таки наземный, это все по инструкции RD34 относятся к наружным установкам, которые требуют защиты в том случае, когда их сечение не разрешает воспринимать прямой удар молнии. Это происходит для стальных элементов в том случае, если толщина, стенки трубопровода или газопроводного крана превышает, вернее, превышает 4 мм, то они абсолютно устойчивы к молнии и здесь ничего не требуется. Если у вас сечение меньше 4 миллиметров, то вы должны защищать эти самые установки от прямых ударов молнии. Каким типом молний отводов? Это ваше дело. Для газопровода, скорее всего, подойдет протяженный трусовый молний отвод. Для газопроводного крана этот молний отвод может быть и Есть вот какой момент, момент касающийся следующей вещи. Ну, а когда, собственно, у вас будет наружный газопровод представить себе наружный газопровод не закопанный в землю протяженностью в большие километры невозможно речь идет только по существу о монтаже газопровода на перекачивающей станции на резервуарном парке когда вся территория должна быть защищена. Ясно, что в эту территорию должен входить и газопровод. Если на газопроводе устроено какое-то устройство, которое выбрасывает постоянно в атмосферу горючие газы, ну, на газопроводе это вряд ли может быть, а вот на конечном элементе может быть, то в этом случае в зону защиты молниотводов, которые вы ставите, помимо самого элемента, Должна входить и зона выброса горючих газов, размеры которой устанавливаются управлением пожарной охраны в зависимости от режима работы этого газопровода. Делается, имеется в виду только постоянное нахождение такой взрывоопасной области над наружным элементом. Если это аварийный выброс газа, то никаких специальных мер не предоставляется. И еще я хочу обратить внимание на то, что один из наших вебинаров был посвящен специфике защиты объектов с большими объемами углеводородного топлива. И там мы разбирали специально следующий вопрос. А достаточно ли включение зоны выброса горючих газов в зону защиты молнии от вода? И показывали что эта мера недостаточная недостаточная из-за того, что поджиг выброса горючих газов может произойти не только от контакта с канавой молнии, но и от контакта с любым незавершенным протяженностью в несколько сантиметров газоразрядным элементом, который подожжет эту зону выброса. Вот если это недопустимо, то мера по защите будут сводиться не только к установке молнииотвода, но и к установке экранирующих элементов, устраняющим такие незавершенные разряды. Уважаемые коллеги, мне кажется, такая форма общения с вами, она приемлема, она может быть вполне конструктивной, и она может привести к тому, что вы получите ответ на свои вопросы оперативно и, может быть, в подходящей форме. Поэтому мы ждем ваших новых вопросов. А со своей стороны, мы будем стараться подготовить ответы ну, возможно, более полные. И вот полнота этого ответа очень сильно зависит от того, какую исходную информацию содержит вопрос. Хорошо, если этот вопрос привязан к конкретному объекту, к его конкретным размерам и к состоянию того грунта, на котором находится вот этот самый объект. Вот это очень хотелось бы видеть в ваших следующих вопросах. Спасибо за внимание.